Так, мы в эфире. Сейчас второй настрой. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, знакомые, клиенты наши. Добрый вечер всем. Мы желаем прежде всего всем крепчайшего здоровья, потому что. Сами понимаете, что обстановка у нас сейчас в мире и в стране очень-очень-очень сложная. Поэтому сегодня у нас есть вот: мы сидим дома, в теплая атмосфере, все мы сейчас вместе, и есть удивительная возможность познакомиться с прибором, который на сегодняшний день. Очень актуален, потому что любая женщина хочет быть красивой, всегда быть в форме, чтобы всегда ее окружали ну, поклонники, поклонницы и так далее, и так далее. Но дело в том, что этот прибор, с ним связано очень много, вы знаете, коснулось того, что я даже сама не имею правильно пользоваться этим прибором. И поэтому на сегодня с этим прибором, удивительным прибором, оказывается, который очень многофункционален, а самое главное, с продукцией, которую мы имеем в арсенале компании Вивасан, это наши кремы, которые очень-очень многогранны по своему действию, мы можем, используя этот прибор, усилить действия этих чудесных кремов. Кроме того, в арсенале компании Вивасан есть прекрасные натуральные масла. Это масло жуба, масло органа, масло авокадо. И об этом сегодня нам расскажет замечательный консультант, замечательный человек, который занимается вплотную косметологией, Именно работы с, именно с этим прибором очень много знают. Просто удивительный человек, красивая женщина. Это Ирина Бочарникова из города Шибикина. Пожалуйста, Ирочка. Добрый день, дорогие наши друзья. И сегодня, конечно, мы узнаем с вами не только как получить удовольствие и пользу но и действительно получить пользу э, от использования данного ультразвукового массажера. То есть в нашем ультразвуковом звуковом массажере четыре режима, и мы сегодня с вами пошагово разберем каждый режим, и я расскажу, насколько каждый режим важен для того, чтобы быть обаятельной, привлекательной и красивой. Итак, у нас первый режим – это ионная очистка. Он включается по умолчанию. Все, эфире. Спасибо. Кирочка, давайте еще раз, что мы еще поблагодарим, что все собрались, что э, сегодня мы знакомимся с прибором, который массажер, который именно создан для компании «Либосан», и познакомит нас с этим прибором. Это консультант, который занимается в области косметологии и работает с этим прибором долгое время, Ирина Бочарникова, город Чупекина. Ерочка, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами узнаем, как пошагово использовать наш массажер и получить действительно не только удовольствие, но и пользу от правильного использования нашего ультразвукового массажера. Потому что по опыту уже своей работы я очень часто сталкиваюсь, что изучив инструкцию, просто неправильно пользуется каждым режимом. Естественно, результат ожидает гораздо лучшего, чем бы хотелось. Поэтому сама долго изучала и слушала эфиры нашей Гаяны с косметологами. Сама была действительно удивлена, потому что изначально тоже неправильно делала и чувствовала, что что-то не то, но, прослушав прекрасные встречи нашей Гаяны Гетлид с косметологами, выяснилось и полностью поняла, как правильно пользоваться, и действительно, после пользования нашим ультразвуковым массажером, систематически, можно действительно показать, что результат потрясающий, не только сразу, но и спустя несколько месяцев. Вот. Начнем, наверное, с первого режима, да? Нет, Ирочка, скажите, пожалуйста, вообще из чего состоит этот прибор? Что вообще, вот, какие компоненты и каждый компонент вот, для чего используется? Ну вот, значит, допустим, это... Вот это плата. Да, это у нас металлическая такая пластина. Здесь она у нас предназначена для того, чтобы мы, допустим, в ионной очистке использовали его с ватным диском, который закрепляется вот этим кольцом. Пальцом. Он закрепляется полностью на нашей металлической основе. Дальше, если смотреть прямо, мы видим экран, на котором появляется каждый режим. То есть есть у нас блок, кнопка включения, выключения, это нижняя кнопка. Вот, если только мы включаем, мы сразу, сразу слышим сигнал, звук. Этот же, эта же кнопка служит для переключения режимов нижняя кнопка, вот с, с левой стороны кнопочка level, это для усиления, то есть там четыре уровня для, для усиления уровня каждого режима. Это кнопочка, а -а -а. которую мы усиливаем. И с, с обратной а -а -а. стороны кнопочка, там написано ход. Это отдельная кнопка для горячего режима. Она, этот режим отдельно включается. Если мы поворачиваем то продолговатая пластина, она у нас необходима для того, чтобы мы проводили ионную очистку. Мы тогда захватываем полностью пластинку вот так и проводим первый режим, это ионную очистку. Это вот первый. И две кнопочки металлические. Это у нас для режима электромеостимуляции. То есть мы уже проводим не основа металлическая, а вот этими двумя кнопочками, вот этими двумя. Ерочка, скажите, пожалуйста, а как заряжается этот прибор и насколько хватает измерения его? Не измеряет но... он... Если к нему идет... Заряжается он через... Ну... Недели на три хватает после полного 5 часов. то есть горит красная кнопочка, то есть идет заряд. Как только ультразвуковой массажер заряжен, кнопочка цвет меняет на зеленую цвет, меняет зеленую, значит ультразвуковой массажер заряжен, мы отсоединяем и пользуемся без шнура. Вот. Дальше. Приступим. Конечно. Так, ну итак, давайте приступим, да? У нас первый режим это ионоочистка. Удивительный режим, потому что э, настолько глубоко очищает нашу кожу, что мы э, порой удивляемся после того, как видим на диске результат глубокого очищения. Значит, прежде всего, э, прежде чем приступить к ионоочистке, мы должны с вами провести демакияж лица. То есть мы... Прекрасно снимаем макияж и умываемся. То есть мы лицо очищаем. Далее на влажный диск. То есть мы диск увлажняем, делаем его влажным. И наносим, при, вернее прикрепляем к, нашей, нашей, ну, к нашему микрозвуковому массажеру. Скажите, пожалуйста, а обязательно пользоваться диском? Обязательно, обязательно. Использование диском – это обязательное условие, потому что на диске, как работает ионная очистка? Дело в том, что сама поверхность металлическая имеет положительный заряд. То есть вообще ионная очистка работает по принципу дезинкрустации, то есть гальваническая очистка. На поверхности образуется положительный заряд, грязь на лице несет отрицательный заряд и притягивается плюс к минусу, за счет этого на поверхности нашего ватного диска увлажненного и как раз выходит та грязь, которая и должна выходить во время ионной очистки. То есть мельчайшие микроскопические загрязнения, которые не уходят даже при ультразвуковом, при, даже при ультразвуковой очистке. Вот. Ультразвуковая... А чем же отличается, Ирина, а чем же отличается, простите, я вас перебила, Ультразвуковая очистка от ионной очистки? У, ну, ультразвуковая очистка она работает по принципу э, выкапывания грязи из пор, то есть по принципу копания лопатки. Вот так вот. А, а ионная да. очистка по принципу гальванической да. дезинкруткации, то есть минус к плюсу притягивается, за счет этого на нашем диске образуется, то есть выходит та грязь, которая у нас э, загрязняет наши поры. Это глубочайшая очистка, глубокий детокс. То есть мы не добьемся такой чистоты кожи, просто умываясь нашим средством, несмотря на то, что средство у нас великолепное. То есть глубокая очистка, конечно, дает только ионная очистка. Могу я задать вам вопрос? Ира, а какие же все-таки лучше использовать средства вот и очистителей, которые есть у нас в, Вивостан, в компании Вивасан? Ну, нас замечательную Пепли, э, очищающую пенку. или голубая, или там, допустим, ну, расскажите, пожалуйста, об этом. Э -э великолепно, если у нас есть пенка. -пендер. Лучше пенку используют или моющее средство из, ну, из фаунты, из серии фаунты, вот эта вот голубая серия. И бьюти, э -э прекрасно работает и пенка наша, и, модерн, и прекрасно работает наш, наш гель Viva Beauty. И, э, допустим, если мы умылись пенкой, вот ну, как кому комфортно, бывает просто по настроению хочется умыться пенкой, пенка великолепно убирает макияж, да, снимает макияж и все, то мы можем э, дальше провести ионную очистку с нашим очищающим гелем. Его очень нужно маленькое количество. Когда вы наносите на влажный диск и слегка разносите похлопывающими движениями на лицо, при... Ионы очистки у вас такое будет чувство, как будто пенится, то есть скольжение должно быть легким. Если вдруг вы почувствовали, что скольжение уже затруднено, вы просто можете распылить или на лицо, то есть вот распылить, увлажнить лицо, или просто увлажнить ватный диск. То есть получается, что и гель, и пенка великолепно работает, но ионную очистку лучше проводить, конечно, с гелем, с нашим Бива Спасибо. Вот. Потом я хотела сказать, допустим, сколько по времени вы можете проводить ионную очистку. То есть если вы первый раз проводите эту процедуру, то, конечно, ее нужно проводить минимум 10 минут. А 10 минут у нас легко, то есть не нужно засекать время или ставить будильник. При включении вы услышали сигнал. Сделали эту процедурку, наш прибор работает ровно 10 минут. Как только прибор выключился, значит, ионоочистка у вас закончена. Но это насколько у вас хватает терпения. Но первую процедуру нужно потерпеть 10 минут, потому что именно за этот период проходит глубокая очистка. Вот. Далее, когда вы провели очистку, обязательно нужно умыться. Обязательно. Вы выключаете ультразвуковой массажер, чтобы подготовить его к дальнейшим режимам. Или вы будете режим включать ультразвук, или следующий режим. Но массажер должен отдохнуть, подготовиться к следующему режиму. Вы должны обязательно умыться, промокнуть лицо. И, конечно же, вы снимаете ватный диск, обязательно сухой салфеткой вы протираете поверхность металлическую, обязательно одеваете такое же коречко, и дальше вы можете работать. Содержимое, скажите, который... пожалуйста. А умываться лучше, Ирочка, скажите, пожалуйста. А умываться лучше теплой водой или холодной или прохладной водой? Нет, конечно, лучше умываться теплой водичкой. Вам комфортно, mm. приятно, комфортно, конечно, теплой водичкой. Вот. И э, ощущение, э, как будто вот знаете, с вас сняли килограмм грязи. То есть после ионной очистки Настолько легким ощущение легкости, полетности, вот ощущение, что просто порой даже не хочется использовать какой-то другой режим, достаточно просто нанести крем. Вот в зависимости от того, какая у вас сегодня, допустим, процедура. Есть у вас ультразвук, и вы просто очистили лицо, но ощущение очень комфортное. Обязательно после ионной очистки мы наносим наш тоник. Обязательно. Он подготавливает кожу нашу к дальнейшему проникновению к крему, кремов. Вот. И лучше, конечно, тоник не наносить, на диск, не наносить на диск, а можно или, если есть маленький распылить, или распылить, или же я просто в ладошку наливаю тоник наш и великолепно похлопающий движение по лицу, по массажным линиям наносишь. То есть его нужно очень мало. Тоник он завершает ионную очистку, как бы процесс очистки подготавливает дальше в следующей процедуре. Спасибо. Может, Следующая по ионной очистке есть какие-то вопросы? По ионной очистке, может, есть еще какие вопросы? меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Ирочка, сейчас, Жанна, секундочку, я хотела спросить, а мы можем использовать этот прибор при пилинге для лица? Нет. Когда мы будем пилинговать свое лицо? Нет, э, ионная очистка, не нужно после ионной очистки делать пилинг. То есть э, пилинг, это значит, э, отдельно идет процедура. Совмещать ионную очистку пилинг, это большая нагрузка для кожи, нежелательно. То есть тогда, когда вы решите э, провести, допустим, пилинг или скатка, Маш сейчас... Э, много средств для снятия этого, такого слоя да, Поэтому, в принципе, можно просто умыться и дальше провести пилинг, угу. а потом уже наносить гриль. не надо. Ирина, я хотела вас спросить. Вы сказали, что мы предварительно увлажняем диск, перед да, тем, как его поставить. Чем можно увлажнять диск? Или нужно увлажнять диск? Мы увлажняем обычной тепленькой водичкой. Обычная. Да, можно кипяченая, можно... Я, в общем-то, вода у нас хорошая в Белгородской области. Я могу просто из-под крана или фильтра. То есть это, в принципе, вода должна быть теплой. Но если вы при ионной очистке включаете режим горячий, то есть вот кому за 50, рекомендуют включать еще режим горячий, ход тогда, в принципе, этот режим горячий, он усиливает очистку, усиливает, вот. Но это... как распаривается, да? Получается, да. как распаривается чуть-чуть лицо, поры открываются, да? Да, и поэтому, и, в общем-то, комфортно очень, когда утюжок как разглаживает лицо, но мы же все-таки очищаем. ощущение теплоты всегда более приятное, прикосновение кожи к телу. Поэтому можно добавлять режим горячий от отдельных ионной очистки. Но в более подростковом возрасте, допустим, ионную очистку можно использовать с 13-14 с лет только ионную очистку. У нас 4 уровня, level, да? мы усиливаем уровни. То есть если нам по нашему возрасту мы делаем третий или четвертый уровень, то в подростковом возрасте, когда начинаются проблемы с лицом, Достаточно первые единички или двоечки, чтобы прекрасно очищать лицо. Вот тогда уже горячий режим не нужен. Может, у кого есть деньги Есть противопоказания ионной очистки. Есть противопоказания, да, ионной очистки. Значит, именно вообще противопоказания ультразвукового массажера. Значит, ионные очистки, в принципе, они, эта ионная очистка желательно для всех. Но есть режимы ультразвук и электромеостимуляция, там, конечно, противопоказания есть. Первое противопоказание – это если какие-то есть проблемы с кожей. Вот. Если бородавки, есть какие-то покраснения, то есть лицо должно быть, конечно, здоровым. Если очень большое количество бородавок на лице, это сложно эту процедуру и проводить. Если какие-то такие разовые бородавки, то их желательно просто обходить. То есть к ним не прикасаться. Если у кого импланты, если у кого, допустим, штифты, то э, очень чувствительны при процедуре, допустим, электромиостимуляции или ультразвук, то, конечно, просто ставить маленький уровень, не четверку или тройку, а двойку. То есть использовать можно, но только чтобы ваша процедура была комфортной. Конечно, если какие-то новообразования на лице или э, какие-то заболевания, или вы вообще вы чувствуете себя очень плохо, желательно, конечно, не пользоваться массажером. Нужно быть здоровым, в хорошем настроении. Мы его используем курсами или это можно э, применять как ежедневное очищение? Ионная очистка – это ежедневная процедура. Ее, конечно, проводить желательно вечером. Потому что любое средство, которое наносится утром, оно работает как увлажнение. И лучше проводить полную очистку с 8 вечера до двух часов ночи. Кожа восстанавливается, регенерируется. И эту процедуру проводить вечером почему? Потому что действительно эффект будет гораздо ярче и эффективнее, нежели если мы будем просто использовать утром. Потому что тот крем, который мы наносим, и эту процедуру, за ночь кожа более... Будет работать правильно Спасибо. Проводить желательно вечером Спасибо. девочки у меня вот такой вопрос я услышала что там в массажере четыре режима 4 а какой режим можно проводить чаще чем другие то что очистка каждый день это я услышала но там есть еще три вот какой из них чаще можно использовать Ирочка, давайте перейдем сразу к следующему. Ну, да, я будет режиме, потом скажу, да. Значит, да. вот мы подготовили лицо, умылись, чувствуем себя комфортно. Далее желательно провести режим горячий. Это у нас кнопочка ход. То есть мы включаем, у нас запищал ультразвуковой массажер. Мы. Нажимаем кнопочку «Ход отдельно», и на экране у нас появляется ход с левой стороны. Мы уровнем «Level» увеличиваем, допустим, делаем четверочку. Четверочку. И работаем с лицом. Но прежде чем работать с любым из уровней, я должна сказать вам, что э, прекрасно э, наносится на лицо, прекрасно наносится на лицо, не крем, который нужно постоянно увлажнять, потому что скольжение должно быть легким. Мы наносим на лицо масло органа. Масло органа, казалось <сосы> бы, есть у нас и жожоба масло, есть у нас прекрасное масло и авокадо. Вот, но в каждом из масел есть комедогенное число, и вот в масле органа оно нулевое. В жужубе, в массе жужуба и авокадо, комодогенное число единичка. То есть это то число, которое говорит, насколько мы можем после процедуры или во время процедуры забить поры. Представляете? То есть жужуба и авокадо замечательно, но на первом месте у нас масло органа. И вообще, ну вот я вам скажу, что ни в коем случае нельзя наносить масло какао. Но у нас приходят люди, клиенты... То есть самый высокий уровень вот этого комбиногенного числа – это в масле какао. Его ни в коем случае нельзя наносить на лицо. То есть мы процедуры забиваем поры. На 50 мл базового масла, нашего замечательного масла органа, я вам даю такой удивительный рецепт. Мы капаем на 50 мл 15 капель масла жасмина, 5 капель масла розового дерево и 5 капель масла пенки. Вот этим составом на 50 мл мы и пользуемся во время любой нашей процедуры. Или это горячий режим, или это один из других режимов. То есть мы наносим, мы наносим на зону декольте, естественно, потому что у нас это в любом случае связано на шею распределяем и на лицо. Тогда скольжение будет удивительно легким, и эффект будет просто потрясающим. И когда мы включаем наш ультразвуковой режим, э, ультразвуковой массажер на режим горячий, постепенно у нас пластиночка становится теплой и работает как утюжок. Нашу кожу разглаживает. Но самое ценное, это вообще мой самый любимый режим. Расслабляет мышцы которые за день, конечно же, очень сильно напряженные. С мимикой работают одни мышцы, у нас еще есть глубокие мышцы, которые не участвуют в этом. Так вот, именно этот режим подготовит, подготовит наше лицо к последующим режимам. Его можно использовать использовать только, его режим, и можно его использовать, если мы проводим курс. То есть мне бы сейчас хотелось сказать, что вот допустим мы провели очистку затем сделали режим провели режим ход горячий да? мы расслабили мышцы провели допустим режим ультразвук и включили режим электромиостимуляции то есть мы четыре режима используем это курс вот таких курсов мы должны провести 10 процедур 10 процедур с учетом 2-3 раза в неделю. То есть получается, мы курс проходим месяц, вот, допустим, ноябрь. Ну вот сегодня у нас уже пятое число. Вот до 5 октября, даже чуть больше мы затронем, мы проводим курс 2-3 раза в неделю, мы проводим курс, который сегодня полностью вам расскажу. То есть мы очищаем лицо, расслабляем, делаем ультразвук, два режима и электромиостимуляцию. Затем мы делаем перерыв, и ровно через 4 месяца, в марте, мы опять повторяем эту процедуру, то есть 10 процедур, все 4 режима сразу. Получается у нас таких курсов 3 раза в год, 3. но это не значит, что мы провели 10 процедур и забыли о нем. Нет, мы поддерживающие используем раз в неделю какой-то любимый режим. Для меня любимый режим, это же, конечно, горячий, но я люблю и остальные режимы, и какой-то один из режимов я использую. Допустим, или я работаю с электромиостимуляцией, или с ультразвуковым режимом, то есть я уже сама решаю. Раз в неделю мы обязаны поддержать наше лицо. То есть три курса в год, а потом просто ежедневная ионная очистка и какой-то режим. Спасибо, спасибо. Вы ответили на мой вопрос. Спасибо. Ирочка, еще раз, повторите, пожалуйста, значит, мы очистили очистка каждый день, затем крем мы наносим с помощью второй функции ультразвука. Я правильно поняла? Мы крем вообще сейчас не наносим. Я сейчас говорю о том, что мы сделали состав на масле органа. Ну вот. да, ну на масле органа. И Я не на... состав для да? И включаем да. горячий режим. Да. Вот, следующий, следующий да. Следующий этап. следующий этап. Мы проводим, выключаем, подготовим для того, чтобы включить режим ультразвук, потому что код у нас идет отдельной кнопкой. Вот мы, значит, проводим режим ультразвук. Что такое вот режим ультразвук? Это работа с кровеносной лимфатической системой. Показываю как. Вот мы нажимаем на кнопочку. Она у нас запищала. Мы нажимаем второй раз. Это у нас будет режим ультразвук. Вот. Но мы уже... То есть два не... раза мы нажимаем нижней кнопкой, правильно? Да, да, да. И уровнем Level мы усиливаем Level кнопочкой, да. которую с верхней стороны. Да. То есть да. мы ставим на четверочку, тройку или четверочку. И опять же, мы помним, что мы можем включить и нужно включить горячий режим. Будет комфортно проходить эта процедура. Мы включаем кнопочку «Ход», тогда уже наша поверхность без всяких дисков. Вот здесь мы работаем именно с металлической поверхностью. У нас скольжение будет великолепное, потому что кожа у нас на органе очень хорошая будет скольжение. Значит, Скажите, пожалуйста, Ирочка, извините. Еще раз. Скажите, пожалуйста, где мои руки должны быть? На этих двух кнопках нет, нет, или нет. вот так? Вот просто, как вам удобно. Здесь уже никакие кнопки нам не нужны. Просто как нам удобно, так мы и держим его. Да, Хорошо, то есть мы удобно. Дело в том, что ультразвук, он способствует глубокому проникновению того средства, которое мы нанесли на кожу. То есть если вы, допустим, наносите органа, и вам комфортно с органами, то, конечно, вам не требует дальнейшего увлажнения этот режим. То есть хорошо будет скользить по органе. Если вы вдруг вам захотелось пройти этот режим с кремом, вот вы прошли курс, и вы вечером используете свой любимый вечерний крем. Допустим, если это из серии Beauty или из таких кремов, кремов более простого содержания, хотя у нас они все замечательные, мы можем добавлять эфирные масла и работать с ними. Если же это крем Лотум или Гол, их используют только, их, потому что не следует добавлять наши эфирные масла, уже состав полностью собран, то есть не надо добавлять эфирные масла. Но имейте в виду, что если вы будете наносить крем на лицо, вы его должны постоянно увлажнять, то есть на влажное лицо мы наносим крем. Если мы будем делать ультразвук, и у нас очень быстро впитывается крем, мы должны хотя бы один раз увлажнить. Почему? Дело в том, что ультразвук нельзя держать на коже более 5 секунд. То есть здесь я, как, мне хочется сказать, что работаем с ультразвуком в темпе вальса. Раз, два, три. То есть очень быстро. И наша работа с этом режиме должна состоять очень комфортно, быстро. Сначала мы проводим, допустим, лоб вверх. Правильно? Да. То есть один раз прошли. Если же нам мы хочем также нам захочется в дух сюда, Потом по массажным линиям все это мы проводим. Обязательно. Вот сюда к мочке уха. Да? -у -у. уха. Да. Правильно? Правильно, к мочке уха. Дальше Иди. мы идем по прямой, потом под глазом к мочке уха. И вниз мы выходим на... И здесь мы останавливаемся на нашей ключице. То есть у нас ультразвуковый массажер становится боком. То есть мы провели, и все. То есть это мы делаем один раз. Этого достаточно, чтобы пройти ультразвук. Потому что еще напомню, что более 5 секунд нельзя на одной точке держать ультразвуковой, именно вот этот режим, потому что идет разрушение клагерного слоя, разрушение структуры кожи. Поэтому, если, допустим, у вас скольжение, во время, если вы нанесли крем, не очень хороший, вам не хочется увлажнять, можно просто движениями вот таким, Не надо растягивать кожу. То есть движения, вот, и вы эти движения обязательно проводите. Учитывайте, что если мы делаем это лицо, допустим, две минутки, ультразвуковой, ультразвуковой режим, он будет меньше, чем, допустим, электромиостимуляция. Вот, с каждой стороны, да? То есть, вот, если так комфортно, то это, это тоже замечательно. Но мы помним, что у нас есть шея. Спрашивайте. Я хотела спросить, а как мы работаем э, с, именно под глазами этим прибором? Под глазами как мы работаем с птицами? Под глазами мы тоже можем то же самое над... Тоже такими прикладывающими. То есть мы работаем, я поняла, только по кости, которая вот это кость, правильно? По косточке, да, конечно. Если мы будем работать, допустим, не с маслом, уходя, не с никуда, правильно? Конечно, да. Нельзя. Поход, если у нас, допустим, будет масло органа, то мы можем по восьмерочке. По восьмерочке. Очень он будет плавно двигаться у -у -у. по восьмерочке. Если же у нас на лице мы наносим крем, то, естественно, мы смотрим, чтобы нам было комфортно. То есть в напряг делать, чтобы кожа растягивалась, нельзя. То есть движениями, то есть получается от виска к, лицу, к носику. Да, то же самое касается вокруг губ. То же самое вокруг губ. Но здесь, конечно, можно и вести очень замечательно. Да? То есть если, чтобы это было у вас хорошим скольжением. Но у нас в третьем режиме электромиостимуляция будет отдельный режим, где мы будем работать с глазами и будем работать окологубыми складочками. Это у нас как бы можно и там, я то более подробно расскажу. Просто ультразвук, он хорош тем, что действительно он работает с кровеносной и лимфатической системой. И обязательно, девочка, обязательно перед тем, как мы работаем с одним из режимов, выпивать стакан воды. Это обязательное условие, потому что лимфатическая система, Обязательное условие. Мы должны насветить организм водой. Но то, что мы в течение дня пьем, это уже не обсуждается. То есть первый режим, не более 5 секунд на каждом месте. Да, это режим контуринг. Но у нас есть второй режим, где мы используем наши трансдермальные, наши трансдермальные крема. Это мы следующим нажатием, получается он у нас, как он тут называется, пульс. Следующий нажатие. И это у нас э, э, тоже мы, если мы переключаем, то мы тоже включаем кнопочку «Ход» и тоже увеличиваем уровень. То есть при каждом подключении режим «Ход» теряется. Это у нас получается третье нажатие. А, то есть я поняла правильно. Значит, вот эта кнопочка, да? да. Один раз это «Юн а второй да. раз это «Ультразвук» и третий ультразвук. у нас это Тут уже «Ультразвук». Тоже ультразвук, но это другой режим. Режим, другой который работает в другом Вот именно Спасибо. в этом режиме мы и проводим, э, нашу, допустим, работаем с нашими трансдермальными кремами, кремами. Но что хотела бы я сказать. Э, допустим, э, если вы чувствуете, что как-то у вас э, защекотало в носу, и вы чувствуете, что вы вот заболеваете, вы можете просто отдельно включить этот режим, нанести крем тимьян, можжевельник, допустим, даже с маслом, чайное дерево, то есть с любым маслом, может быть, у вас состав есть, и просто приложить на, на точки, которые касаются у нас э, нашего носа. но ну, это вот верхние пазухи нашего носа, с левой стороны, да, под глазами надкосница, Обязательно вот эта точка, обязательно точка для иммунитета под носиком. То есть мы просто можем этим режимом работать не только для того, чтобы быть красивой, но и в плане, если мы вдруг что-то у нас болит, мы используем гель ПЦ, наносим на больную локоть, или у нас заболела спина, или у нас заболела колено. Великолепно работает с, с кремами водорастворимыми. Ни в коем случае этот режим нельзя использовать с маслом. То есть это жирный крем. Не использовать, использовать, да? Использовать нельзя. Он превратится в пыль. Он структуру свою тут же меняет. Вы, мы просто ультразвуком меняем состав крема его просто мы, ну, портим, скажем так. То есть на жиры, на жирный крема ультразвук не наносится, только на водорастворимый кремы. Ирина, извините. То есть правильно я поняла, если работаем мы с лицом и здесь противопоказания импланта и так далее, то это и на этот режим распространяется, да? Конечно. А уже другие области тела, скажем, это уже без разницы, это потому что лицо-то далеко, колено, поясницу, там где-то локти, это мы можем использовать. Правильно? Да. да. Спасибо. Если вдруг заболела, даже зубную боль убирает, если мажешь гелью, и смазывать что вот, по челюстной. То есть даже зубную боль у деток убирают. Ну, вот таких вот более-менее, там, 13-14 лет. То а есть это можно и подросткам, правильно... безопасно, да? Да. Спасибо. То есть вот этот звук, ультразвук, он идет э, в работе с нашими кремами водными, да? То есть и детка можно использовать, но на единичке. Есть, Уровень должен и быть самый же... занимательным. Все лечебные процедуры, связанные с мышечными болями, суставными, с насморком, то есть все лечебные процедуры мы делаем на третьем режиме, правильно? На третьем режиме, да. В зависимости Спасибо от возраста большое. мы увеличиваем уровень. Чем моложе, тем меньше да, уровень. Понятно. Чем старше, понятно. тем зависим. Спасибо. Вот такой у нас удивительный второй режим. И дальше дальше, дальше. И дальше вот у нас интересно. режим идет электромиостимуляция. Такое название очень длинное. Как его расшифровать? Но, значит, электромиостимуляция. Мио это мышцы, стимуляция, ну понятно, что мы затрагиваем наш мышечный каркас. Вот, Естественно, электро-работаем через наш ультразвуковой массажер. Самое ценное, что мы затрагиваем те мышцы, этим режимом, который мы в повседневной жизни у нас не затрагивается, но участвует. Это пассивная гимнастика для нашего лица, омоложение без хирургического вмешательства. То есть это удивительный режим, а в нем еще три подрежима, и каждый режим уникален. Каждый режим уникален. И э, дело в том, что когда э, проходишь этот режим, уходит усталый вид, Мешки под глазами, даже на новейшее века, если это делать в системе. Не тогда, когда захочу, или раз в месяц, а действительно, чтобы это была система. Поэтому э, первый режим, вот как раз он касается наших, э, наших глаз и наших губ. То есть первый режим, это называется он придание формы. Мы нажимаем, нажимаем четвертый раз на эту кнопочку. Первая кнопочка – это у нас ионная очистка. Второй раз мы нажимаем – это ультразвук, первый режим. Третий раз нажимаем – ультразвук, второй режим. И четвертое нажатие на кнопочку нижнюю – это у нас идет электромиостимуляция. И у нас она видна. Там будет написано вверху, в правом углу, ЕМС – электромиостимуляция. Все на экране у нас видно. Если вдруг мы нечаянно перенажимали, мы можем заново выключить и заново включить. Опять мы нажимаем на, кнопочку, на кнопку ход, горячий, помним об этом, помним, и увеличиваем уровни. Вот именно в режиме электромеостимуляции мы работаем уже не с нашей пластиной, а переворачиваем наш, наш уважаемый ультразвуковой массажер и работаем с двумя металлическими. Да. Именно в этом, конечно, для лица очень комфортно использование. Здесь, конечно, будет на первый раз очень неудобно. Но, девчонки, вы, ну, вы потом привыкнете, то есть привыкните, и все в этом будет очень комфортно. И здесь бы я хотела э, вас э, предупредить, скажем, если вы в тех режимах нажимаете на тройку или четверочку, и вы не испытываете э, никаких ощущений, Делаете вы или не делаете, вы не чувствуете. Ну, пикает он у вас, сигнал каждые 8 секунд. И вы понимаете, что он работает. То при этом режиме вы будете ощущать, вы будете ощущать мелкое такое, мелкое такое, что ли, дрожание. Ну, ощущение такое, как бы, действие тока. Действие тока. Поэтому, если вы вдруг выберете режим троечка или «четверочка», вы потом поймете, что вам нужно сделать меньше уровень Поэтому вы смотрите, как вы реагируете. Потому что я, когда первый раз делала четвертый уровень, поняла, что я чересчур переборщила. Поэтому лучше выбирать. Ну, смотрите сами, чтобы вам было комфортно. Итак, первый режим придания формы. Мы работаем с ними. Этот режим хорошо работает именно вокруг глаз. Мы работаем вот этими именно вокруг глаз. И мы работаем. По восьмерочке. То есть вот этими двумя. Делаем мы два 3 раза, не более. Достаточно два-три раза. Не надо много делать. И, на, и губ, губками, то есть на, вот по кругу, Мы чуть-чуть его тогда, потому что так не получится у нас, мы чуть-чуть его делаем горизонтально и проводим вокруг губ. У и когда у нас режим горячий включен, мы даже чувствуем тепло, Этих датчиков металлических, они у нас тоже теплые становятся. Ирочка, это вот это, мы нажимаем вот этой кнопочкой первую, одну единичку ставим, правильно? Одну или две? Две давайте. Две, три. Две, и две, два, там же четыре точечки, значит на одну или две ставим. На режим вокруг глаз и губ, правильно? Вы попробуйте третью, три точечки, то есть, ну, да. то есть что вам понимаю. должно быть комфортно. То есть вот именно Спасибо. придание формы, именно придание формы работает именно вокруг глаз и вокруг губ. Вот именно этот режим электронейстимуляции. Следующий режим это у нас барабаны палочки, постукивание. Тоже мы нижней кнопкой, получается, пятое нажатие. У нас получается э, тейп. Режим тейп. Это постукивание. Ну, его еще называют косметологи барабанной палочки. Этот э, удивительный, конечно, режим. Я вам расскажу о точках молодости. И эти точки молодости проводятся. Э, один раз именно вот этими двумя нашими датчиками. Значит, первая точка, которую мы проводим, это у нас точка третьего глаза. И если вы пользуетесь ультразвуковым массажером, то вы помните, что он у вас дает сигнал. И вот между первым сигналом и вторым, то есть между каждым последующим сигналом, у нас промежуток времени 8 секунд. То есть на каждую точку, которую сейчас вы запишете, я вам расскажу. Мы уделяем ровно 8 секунд. То есть вот у нас так пикнул. Мы держим, да? держим. Мы держим. Вот он у нас пикнул. И мы ждем, когда он в следующий раз пикнет. Понятно. Вот он пикнул через 8 секунд. Мы переходим к следующей точке. Значит, записываем. Первая точка это у нас область третьего глаза. Вторая точка. Вторая точка. Это у нас середина брови. И работаем и симметрично. Если у нас вторая точка. 8 секунд держим. Да. Вопрос. Когда вы будете делать, будет вопрос, какой нажимать. Если вы нажимаете верхние, то тогда у вас нижнее, нижнее, тогда не получается. Ну, как бы она провисает. Тогда я предлагаю делать это... Вот, просто вот, чтобы плотно две точки касались брови, лба нашего. Чуть выше, да? Чуть выше. Чуть выше, Но ну, получается, вы нижней, нижней вот этой вот поверхностью вот сюда нажимаете. Тоже 8 секунд. Следующая середина брови, следующая 8 секунд. Дальше у нас точка, когда у нас бровь заканчивается. Это у нас третья точка. Потом 8 секунд, следующая симметричная точка. Потом у нас четвертая точка. Это мы смотрим от глаза, мы проводим линию. Это и не висок, это чуть выше виска. То есть получается вот здесь у нас. Раз, четвертая точка. То есть я эту точку люблю проводить. То есть я касаюсь края глаза и чуть-чуть выше провожу где уже волос, начинаются волосы, но это будет выше виска. 8 секунд Фитнуло, я перехожу на край глаза. У виска который. Следующая точка внутренняя. И мы все это работаем. верхней. Ира, это край глаза... Ирочка, скажите, пожалуйста, вот это край глаза имеется в виду вот эти Голосточки, две точки? Да. По косточке. Вот косточки, На косточку мы. Вот это. Правильно? Да, да, да. Да, на... да, да, да, да. Да, да, да. Потом следующая внутренняя часть. часть глаза. Следующая точка. Затем мы опускаемся у -у -у. вот сюда. Носику. Опустились. У -у -у. Потом у -у -у. мы проводим... Вот у нас, когда середина глаза, надкосница, косточка, вот сюда мы проводим. Вот это у нас точка будет середина глаза, но ну, косточка, чувствуем косточку, косточку, серединка нашего глаза, косточку, потом мы опускаемся, и это у нас будет, у нас есть прямо здесь даже ямочка, ямочка, вот в эту ямочку, это у нас следующая точка, да, она вот вот этой челюстью, вот эта точечка, вот, ну, но потом просто вы вниз опускаетесь, ее чувствуете, то есть главное вам касаться верхней, панельки металлической. Куда будет вторая часть смотреть? Вы об этом не задумывайтесь. Она будет работать в том направлении, в каком надо. То есть вы наносите под челюстью, вот сюда на щечке серединки Далее вы идете под носиком. Точка иммунитета наша. То есть я ее вот так наношу. Держу 8 секунд. И тут, конечно, где-то вот лоб чувствительность будет менее, когда вы касаетесь вот этих точек носика. Если у вас будет троечка или четвертый уровень, тут вы будете ощущать такое вот дребезжание. То есть вы будете чувствовать работу, э, работу этих датчиков. Значит, вы понесли. Потом край глаза, о, край о, край рота, край губ да. Вот сюда 8 секунд продержали мы. Как раз он у нас вот когда проходят вот эти складочки, вот. То есть, и еще я вам хочу сказать, не нажимайте сильно. Если вы будете сильно вдавливать, ну, я обычно очень старалась, прям вам, я думаю, чем лучше нажму усилия, сделаю, тем лучше. Нет, вы когда начнете давить, вы сразу почувствуете, что чересчур давите. То есть прикосновения должны быть легкими, тогда вам будет более комфортно. Вы наносите на край, и последняя точка это у нас вот. То есть я ее тоже наношу вот так. Это наши точки молодости. То есть эту процедуру да, вы можете понимать. Да. Середину бороды. В середину, точечка, да, да, вот. да, я ее прохожу. Вот можно и так, конечно. То есть можно и вертикально, можно и горизонтально. Вертикально. Получается у нас 13 точек. Вот. Эти точки молодости э, вы, мы можем проводить отдельно процедурой. А отдельно. Как часто это можно делать? Значит, смотрите, я вам рассказала, что э, вот эти все все, все все режимы со всеми подрежимами э, мы проводим три ра, раза в неделю или два-три раза в неделю ровно 10 процедур. То есть мы лицо очистили, мы сделали буквально полминутки, горячий режим, расслабили мышцы лица, потом включаем ультразвук. В ультразвуке мы выбираем один режим или контуринг, или второй режим постукивания, да? Ну, где мы работаем с этими, с лечебными кремами, с лечебными водными кремами. Но мы в ультразвуке можем выбирать один из режимов. Мы можем хотя, значит, один... Один режим, потом следующий, но по разу. То есть ультразвук нельзя переба э, чересчур много его, процедуры это проводить. Потом мы переходим к электронной стимуляции. Здесь три режима. Провели область глаз, потом точки молодости проводим. И следующий режим, это у нас давление, пуш. Вот, это мы проводим все режимы подряд, курс 10 дней. То есть 10 процедур, 2-3 раза в неделю. Потом, когда мы провели систему 10 процедур мы переходим на один раз в неделю и тут вы сама себе хозяйка что хочу то и делаю хочу просто поработаю с точками молодости девчонки это минута но ну, это ну, полторы минуты вы очистили ионной очисткой и провели процедуру допустим электромеостимуляция именно точки молодости вот решили допустим день сделать субботу Ирочка, скажите, пожалуйста, а когда мы проводим вот эту работу с, с точками молодости, что мы используем? Масло или крем? Что мы используем? Или используем, используем только масло, потому что электромеостимуляция три режима, крем быстро питается и очень будет дискомфортно. То есть мы наносим масло органу. Прекрасно, скажи, замечательно. То есть тем более, если у нас есть таким рецептом, только мы работаем с органами, потому что эффект потрясающий вау-эффект. И сама процедура проведения очень приятная. Вот вы, мы прошли точки молодости. И у нас остался третий режим это давление. То есть мы опять переключаем. Это у нас будет шестое нажатие. Мы переключаем этот режим. И именно в этом режиме мы используем. Нижнюю часть подбородок, наши брыли, то есть вот этими двумя мы работаем и обязательно переходим вниз. Мы работаем, обязательно переходим вниз. То есть обязательно вниз. То есть вся наша работа сводится к тому, чтобы мы переводили наше движение к лимфатическим узлам, к лимфотоку, потому что наша лимфатическая система, она распределяется вот так. И, естественно, когда мы по массажным линиям мы проводим, то есть мы в любом случае работаем с нашей лимфатической системой. И когда мы работаем с электромиостимуляцией, любое движение наше обязательно проводится вниз. То есть, когда мы проводим, допустим, точки молодости, мы, конечно же, нашим режимом электромиостимуляции можем также работать с зоной декольте. Но здесь нет определенных точек, у нас это большая точка важная. Вот, лицо любой женщины начинается с зоны декольте. Мы также этими двумя металлические пластины не работаем и с нашей шеей Не обязательно затрагивать нашу область щитовидной железы, хотя при ионной очистке, э, если все нормально, то нужно очищать шею, независимо где щитовидная железа находится. То есть здесь нет противопоказаний. но ну, если уже не будем говорить о случаях там определенных каких, потому что ее нет или действительно там, есть какие-то серьезные проблемы. То именно вот это. Движ... Вот именно этот режим работает с, нашими, с нашим подбородком, с нашими брылями. То есть мы тоже это проводим, но здесь мы чуть-чуть давим. То есть не зря этот режим называется давление, пуш. Здесь мы чуть-чуть надавливаем, да. Когда у нас на лице органа, это очень и вниз, видение виде хоп, и вниз. Движения должны быть. Вниз обязательно, вниз. Раз и сюда. Да, обязательно вниз. Вот обязательно, да. Вот проводим 2-3 раза, не более. И вниз. И, вниз. Угу. и мы Понятно. должны помнить, что у нас при короткой листрижке или при длинных волосах зона, которая находится вокруг уха, мы о ней вообще не, даже не вспоминаем, но она у нас стареет быстрее, то есть мы за ней не ухаживаем. Поэтому при любом режиме, ультразвук это, или электронеостимуляция, или режим, допустим, горячий ход, мы обязательно затрагиваем зону за ухом, за ушком нашим. То есть это мы должны помнить. Ирочка, Ирочка, спасибо. Скажи, пожалуйста, а вот здесь спрашивают, что массажер отключается сам через 10 минут по времени конца Нет. процедуры? Он выключился, 10 минут прошло, и вы заново его включаете, если вам нужно провести какой-то режим. Если вы просто очистили, ионную очистку провели, 10 минут вы решили провести, но, ну, может, вы были где-то в очень грязном, загрязненном месте, и вы чувствуете, что вам нужно провести 10 минут. Или увлеклись очисткой, вам так понравилось. Он выключается, достаточно, вы его выключили, умылись и нанесли крем, естественно, на лицо. То есть ночной обязательно. тоника потом крем, однозначно. Ирочка, еще вот такой вопрос по поводу этого. Я так поняла, если э, есть зубные импланты, массажер использовать нельзя. Ну, если их очень много, вам будет самой, допустим, при электромиостимуляции очень некомфортно. У вас будет как будто бить током. Но ионную очистку мы можем mm -hmm. это проводить. Или, допустим, режим ультразвук. Опять же, какое количество имплантов? Опять же, какое количество? Mm -hmm. Допустим, ультразвук, он не работает mm -hmm. так, как электромиостимуляция. Mm -hmm. Его можно Елочка. использовать. А еще Но вот такой вопрос. Сережки или... снимать, Mm? еще раз. Uh -huh. Спасибо. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос здесь. Сережки снимать обязательно? Да, сережки снимать обязательно. Сережки Все... снимать обязательно? Сережки Или снимать процедуре? обязательно. Все украшения снимаются. Снимаются часы. Все снимается, чтобы не было металлических колечек, в принципе, если их очень много. Вот. Но для того, чтобы работать лицом, конечно, обязательно... Мы снимаем сережки. И еще, при куперозе можно использовать массажер? Ну, конечно, можно при куперозе использовать массажер. Особенно, если, допустим, вы используете определенный крем куперозный. Конечно, это усилит ультразвук проникновения крема. Здесь противопоказаний нет при куперозе. То есть, как бы, uh -huh. просто... спасибо. Вот еще. Я поняла, что самое эффективное при массаже – это использовать масло органа. Ну, масло Правильно органа – это базовое масло, которым, с которым мы работаем. Но если вам очень хочется работать с... проб... или авокадо, ну, вот я вам рассказала о комедогенном числе, то есть в органе его – это ноль совершенно, ноль. То есть очень безопасно для лица, не забивает поры. Ржаба и авокадо единичка, то есть сами решайте, как вам комфортно. Ирина, скажите, пожалуйста, а нужно ли дополнительно очищать пластины или они самоочищающиеся? Пластины, какой пластины? Ну, плата вот эта, самым непосредственно металлической, вот эта плата, которую мы... Ну, у нас она используется во время очищения, это ионная чистка. Мы обязательно наносим во время ионной очистки, обязательно наносим влажный диск, обязательно. То есть использовать во время ионной очистки нужно только с влажным диском. Само плата нужно дополнительно очищать чем-то или нет? Само нет, плата. просто протерли ее в конце сухой салфеточкой и все. Все, спасибо, понятно. Не надо ее да, очищать, она у нас настолько гладкая, удобная для очищения, просто салфетка влажная, протерли все. Вот, Ирочка, а еще у нас есть какие-нибудь еще там шестой, седьмой там какие там? Нет, все, ну так. Вот. или уже все пять этапов? Да, то есть вот мы закончили электромиостимуляция шестое нажатие это вот давление пуш. Все, мы провели два раза и этого mm. достаточно. То есть мы больше времени mm. тратим всегда на очистку, на ионную очистку. Далее все процедуры проходят очень быстро, то есть мы не затягиваем по времени ни на ультразвук один из режимов, ни на электронную стимуляцию, в общем мы на себя можем потратить в течение 20 минут, чтобы пройти все, вот, и поэтому горячий режим мы включаем обязательно при каждом режиме, но я его люблю перед тем, как приступить к какому-то, допустим, вот я решила сегодня… Пройти точки молодости. Но я чуть-чуть все равно пройдусь горячим режимом. Я расслаблю мышцы лица, обязательно расслаблю. Да? Вот. Обязательно проведу вот это вниз движение по нашей лимфатической системе, чтобы всю лимфу. Я потом уже переключаю на точки молодости и быстренько наношу точки молодости. Ну, 8 секунд. Вот у нас сколько проходит времени. То есть это по времени немного. Нам кажется, что долго. Вот. Вот так замечательно наши приборы, мы будем а абсолютно просто... всем, правильно? Дома. Да, конечно. Я вот просто хочу сказать, что э, я узнавала, допустим, в косметических салонах э, есть механическая очистка плюс ультразвуковая. Стоит 2500, 20, тысяча восемьсот, даже полторы тысячи. Это просто очистка. И ультразвуковая очистка замечательна но настолько ионная очистка, то есть вот она более, более профессиональная очистка вот именно нашей кожи. Поэтому, если мы это проводим ежедневно, мы же не находимся в салоне. Конечно, нет. Так мы можем использовать и затрагивать точки молодости, и работать с нашей лимфатической кровеносной системой, и после сложного дня расслабить мышцы. То есть это поднимается настроение, это ощущение какой-то вот окрыленности появляется. То есть Вообще я его когда беру, мне такое ощущение, что я что-то беру неземное, то есть сколько, сколько можно получить от него вот этого маленького, замечательно, очень удобного прибора, и вот буквально я, наверное, ну через неделю или через несколько дней пришла, и мне уже вот в офисе заметили, что у меня цвет лица изменился, то есть действительно цвет, меня, цвет лица меняется, он осветляется, он становится более свежим, более... Таким вот красивым. Ирин, скажите, ну, а я вот правильно понял, можно использовать и после спортивных нагрузок, правильно? Но вам же после спортивных нагрузок нужно идти в душ? Нет, я имею в виду, если мышца где-то, может быть, там мышца бедра. Да, это правильно, абсолютно правильно. Допустим, если плечо, там нога. Конечно, а, с кремом можеревика, да, с эфирными маслами. можно... Конечно, вы можете, если где-то вас что-то потянуло, вы можете использовать. Опять же, это у нас ультразвук. Третье нажатие да. с нашими подрастворимыми кремами. Хотя Лерочка, при горячего пожалуйста, режима пожалуйста. усиливается эффект, если мы включаем горячий режим. Угу. Спасибо. Вот еще один вопрос, Ирина. Сколько стоит лестажер и где его можно приобрести? Его можно приобрести только после санкции в Только, потому что у нас в То есть это только да, он швейцарский. Вот. А стоит он 3000, но я не веду по дисциплинарской цене, по клиентской цене он стоит 3600 или 3700. То есть э, эта процедура окупается цена его окупается за две процедуры, то есть вот так, грубо говоря, если вообще Спасибо. провести, Спасибо. я не думаю, что в салоне сделают и ультразвук, и электронную стимуляцию, это будет стоить гораздо дороже, может, в два раза стоить будет дороже, чем сам наш ультразвук, а мы можем это делать дома, смотря на наше настроение, на наше желание, то есть все зависит от нас, здесь, в чем его плюс? в том, что просто это надо делать. То есть, если это мы делаем систематически, то, конечно, результат увидят все и будет результат. То есть, прекрасный результат вы получите вау через три месяца, потому что кожа проходит обновление через три месяца, если вы проводите все это регулярно. Если, конечно, раз в месяц или раз в две недели вы вспомните про ионную очистку, то, конечно, результата вы не увидите. Поэтому Здесь все делать правильно и систематически, с любовью. Поэтому он у вас должен лежать на видном месте, ждать вас каждый вечер. Напомню, может, кто позже подошел, что иону очистку нужно делать желательно только вечером, потому что с 20 часов до 2 кожа регенерируется, восстанавливается. И эту процедуру делать только вечером, потому что это будет более комфортно и более продуктивно. То есть вот так. И тоник желательно не наносить на влажный диск, а именно на ладошку. Обязательно пользоваться нашим тоником. Да. Еще какие-то вопросы есть, Игорь? Там в эфире, там где-то в сетях. Есть какие-то вопросы, на которые мы должны ответить? Нет, я все скинул в чат. Окей, а, вот на... Хорошо, все, на... Значит, обязательно выпиваем стакан ну, наверное, воды. мы заканчиваем эфир, да? Все да. замечательно. Да. То есть хочу да. еще напомнить, что если выпиваем обязательно стакан воды, если вам до 30, мы можем эту процедуру делать раз в неделю. Если старше 18, до 25, мы можем процедуру это делать раз в 2 недели. Но если э, старше 45 лет, то процедуру делают два раза в неделю, этого достаточно. Два раза в неделю рекомендуют. Но если по ощущениям, в принципе, и два раза в неделю, и два-три раза делать неделю замечательно. То есть в зависимости по, ну, по каким-то обстоятельствам, по, возможно, по вашему настроению. Вот. Так что, пользуйтесь. Я Спасибо надеюсь, что Мы... правильно пользоваться. Да. Обязательно две кнопочки держите, как, как удобно вам. То есть комфортно. Единственное, что помните, что при ионной очистке мы должны зажать вот так. Это основа снов. Спасибо большое, Ирина. Очень подробно и очень интересно. А, а мне бы хотелось знать, вот, ну, что у эфира что это какие-то вопросы? Нет? Вот хотелось бы мне спросить, а вот кто нас смотрит? Есть те, кто пользуется уже массажером? Или, может, кто нас смотрит, но не участвует в такой чате? Кто-то есть, кто пользуется? Или, по крайней мере, его купил, но еще не пользуется? Ирин, вот я из тех, кто купила, развернула, посмотрела и аккуратно сложила. Для меня это была какая-то космическая штука. Теперь все очень подробно и понятно. Я прямо обезумеваю, что вечером это сделала. Спасибо тебе огромное. Ты просто как инженер-конструктор разложила... Все по Главное, что в пионой очистке помните, что нужен платный диск, половинка, не целый, должна просвечиваться наша металлическая поверхность. Это условие, да, которое Гаяна, допустим, несколько раз об этом напоминала: что на пополам. Не, не из-за того, что вы, допустим, диск хотите ну, сэкономить, не знаю. Да, просто он должен быть влажный. И если вы вдруг проводите на очистки, и он у вас скукушился, то есть у нас порвался, сделайте второе. То есть средство нужно чуть-чуть, но вы когда начнете пользоваться, вы заметите, что очень комфортно и пенится. То есть лицо должно быть влажным. Первое условие просто вот увлажняйте распылителем на лицо, и вам будет комфортно. Вот это, об этом вы должны помнить, что именно вот так брать и должен быть ватный диск, а все остальное с маслом органы. Делайте. Главное, делайте. Если что непонятно, всегда можно спросить. С любовью делайте. Ну, наверное, все, да? Закрываем эфир заканчиваем. Спасибо всем большое за участие, за активное участие. Спасибо, спасибо девочки, спасибо. Все спасибо. понятно. Спасибо большое. Очень грамотно, очень понятно, доступно. И я так думаю, что мы очень многие еще приобретем этот прекрасный массажер, который будем использовать и становиться еще красивее. Но самое главное, чтобы все подписывались на канал, который у нас есть сейчас, и активно принимали участие в наших прямых эфирах. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. девочки. Вам тоже спасибо большое. Все было очень ценно и полезно. Обязательно приобрету такой массажер, потому что это будет как косметический мини-салон на дому. Это классно и да, здорово. И цена да, его смешная. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо большое.